Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и новые гости канала. Я приветствую вас на канале Займон. Это четвертая серия по Resident Evil 2. Что я несу? Red Dead Redemption 2, извиняюсь. Немножко затупил. Так вот, мы проходим серию... серию-миссию. Как она называется, сейчас скажу. Сейчас скажу. Сюжете, это, да, по написано, если я не ошибаюсь. Нет, это не здесь пишется Может здесь? Короче, не суть Мы проходим какую-то миссию Как вы помните, мы доехали сюда на Двух лошадях С проститутками И одним типом Что-то мы хотим здесь выяснить, что-то разведать Вступились за одну из проституток Один там ковбой Хотел к ней свои яйки подкатить ну у него не получилось Поскольку вступились мы мы такие Ну вы поняли Короче, короче, сейчас Что нам надо сделать сейчас? Нам надо зайти в это здание Что-то не слушается меня, герой Ну же, люди, прошу вас, проявите щедрость Смотри, это лучше помочь Что вам все равно нужно? Я не успеваю логи читать Почему они не так быстро? Вы хотите снять номер? Конечно хочу Что тут написано? Saints Hotel Bed Rent Room А, сюда нельзя, да? Я надеюсь, шериф сейчас не придет Ну, я так понимаю, здесь запрещенное, да, место, скорее всего, если он так Сэр, сэр Давайте посмотрим Эээ, Так, а что это за значок такой? 1B, а дверь, кстати, открыта Сэр, я могу вам что-то помочь? You, no. no, <coughs> Капец, у него голос нет, чтобы сказать, типа там, э, извините или что-то. Нет, я ошибся комнатой. Пожалуйста, не беспокойте других гостей, сэр. Видите, какие-то просадки все-таки присутствуют. Что-то, какая-то музыка. Только без драк. А что за музыка? мужику <связать> <связать> посрать спокойно не дают я таки не понял какой номер мне нужен а походу сюда мне я деньги заплатил и своп а ну понял проститутку мою это Бля, еще самую пышную выбрал ты чё о драка на, на. а все ограбить пытаюсь его обдурить но очень не очень успешно ты в порядке да уверена да это ерунда беспокоиться не о чем таковы мужчины но но это кричин этот критин расхваливал банк банк да я знаю что на банке в маленьких городах не стоит тратить время но тут троится с котом иногда тут бывает куча денег хорошо разузнаем об этом подробнее хорошо выйдите наружу здание у нас мне кажется скорее всего там кто-то уже будет ждать спасибо артурчик мне не нравится когда она не спасает но если нужно я понимаю пожертвуйте еще по... короче видите смешатся основные диалоги и диологии тех людей Тех персонажей, которые на улице там чем-то торгуют, какие-то услуги свои предлагают И это не есть хорошо, еще раз я повторяю, уже четвертую серию, знаю, наверное, надоел уже этим Но разрабы, неужели так сложно было поставить имя вокруг, возле диалогов? Я не понимаю, что здесь сложного Просто поставьте ник и что он говорит чтобы мы понимали кто что говорит потому что вот эти нелепые фразы которые выскакивают от обычных персонажей с несюжетной линии это глупо, это глупо ты не знаешь иногда что читать и какой именно из персонажей это говорит ты не был в Блэк пару недель назад? Hey, no я? Нет, сэр, не сэр. Я не из этих. Я видел вас точно, видел, и вы были не одни. Я? Нет. Это невозможно. И, приятель, подойдите на минутку. Я так понял, его догнать надо, да? Да, ну, в принципе, он недалеко убежал, сейчас лосой использую. Преследуйте человека из Блэквотера. У меня лосо есть для этого. Вернись, вернись, братишка, говорит. Братишка, вернись. Я все тебе прощу. Человек из А с ним еще. Бля... Боже, ну. Почему он здесь стал? Пропустить задание. Контрольная точка. Отменить задание. Контрольная точка, да? Не, надо было как-то или перепрыгнуть его, не знаю Короче, можно было что-то сделать Или в объезд как-то объехать этого типа Не, ну он реально прям по центру стал, что он хотел А вот сейчас его нету, видите? а это типа кат-сцены что-то, да? Тут обязательно я должен у него врезаться, если буду ехать по центру Смотри, я могу еще с ним поговорить, метнуть а, рано, рано, рано. Хотя автонаводка есть, прикольно. Рано. эй, -эй, -эй, -эй, -эй. Бля. Помогите кто-нибудь, разберитесь с человеком из Оутера. Он, наверное, висит, да? Я так и думал. Задать вопрос. А, сразу, да? Нет, нет, дружище, я ошибся, я сильно ошибся. А теперь, пожалуйста, помоги мне. Я никогда не был в блэк Тогда почему ты меня преследуешь? У меня такое лицо, что меня всегда путает с другими Аргумент Да-да, меня тоже Вытащи мне, пожалуйста Пожалуйста Я соскальзываю Ну что? Поможем, бродяги? Помочь прицелиться убить Ну давайте поможем, в принципе мы не извери, да? Если что-то пойдет не так, я просто его убью. И думаю, вряд ли он нас осилит. Okay, вы повысили свою честь. Продолжайте oh. совершать добрые дела, чтобы и дальше повышать честь. Oh, Это неплохо. Я ходячая развалина. Ну, вы живы. Что есть, то есть. Джимми Брукс. Я думаю, будет лучше для нас обоих, если мы притворимся, этого ничего не было Я согласен Вы спасли мне жизнь Вы хороший человек, а я... Вот Хотите ручку? Новая стали Оу Вы очень добры А как же перо? Разве в то время не перо было, не? Большую часть времени Понимаете? я был в blackкоуттре Я убиваю людей. Может и вас стоило убить но Не лучше бы мне было убить вас Джимми Брукс меня Я вас не видел не видал ни не сейчас никогда-либо. мы до друга поняли конечно Джимми Брукс я это запомню у меня хорошая память а у меня ужасная дырявая башка не не капли разума в старом котелке ладно я не буду его трогать пусть пужик едет здание выполнено культурно общественно по валентайски Временные лошади отмечен на миникарте как лошадь понял понял так это мы выполнили миссию Короче, давайте посмотрим на карту, где мы находимся, где лучше взять задание. А, так, так, так, так, так. У нас есть миссия в лагере, где мы были. Вот это, да, по-моему? Хузия хочет поговорить с вами. Ну, Хузия подождет, ничего страшного, никуда она не денется. А эта миссия, по-моему, там, где мы вначале обитали, вот эти дома зимой. Кажись, это там. Ну и вот он город в котором мы находимся что это такое О, охота за головами а чё я туплю давайте попробуем попробуем себя правильно в данной отрасли В принципе мы пацаны скилловые пистолет у нас есть все есть мне нравится очень здесь физика она просто офигенная я могу любого толкануть, любую лошадь убить. Но Правда, мне что-то плохо становится, когда я лошадь убиваю. Как-то не по себе, знаете. А что он его не столкнул? Оля! Братан, ну прости, прости. Больше не повторится, наверное. Блин, как лошадь долго встает. Твоя собака, убери ее нахрен. Так, а что это такое? А почему она желтый горит? Для того, чтобы ваша новая лошадь могла производить дополнительные действия, например. Блин, нос чешется. Нос чешется. О, все почесал. Что-то надо поднять. Желтыми метками отмечены дополнительные задания. Незнакомца, повторите с незнакомцами поблизости, чтобы начать ветку заданий. А где знак вопроса? Я не вижу. Я хочу увидеть э, охоту за головами. Музыка прикольная. Женщина, отойдите. идите. О, 20 энергии мне за что-то дали. Только не понял, за что. Если бы я понял, мне кажется, было бы легче. Вот она, вот она, да? Охота за головами. Или это магазин? Ну. А, это к шерифу. Он задание типа будет давать, да? Мистер Охотник за головами. Старое доброе чудо действенное земли зелье. Ничего другого мне от вас знать не нужно. Если только в этом не возникает необходимость. Ладно. Чувствуешь этот запах? Этот город Скотоводчиков. Преступники всякие запрос летают сюда, словно мухи. Я не из тех, кто сует а людей по первому узле. За... Блин, ну дайте прочитать. А. Че они не, не дают прочитать? Да окей, окей, чувак, давай побыстрее, я не против. По сути, тут сюжетки ноль, просто надо типа словить, а делают из этого прям такой хоррор. Короче, надо, я так понял, типа словить на лосо и отвезти в тюрьму, если я не ошибаюсь. Все-таки охотник за головами? Хотя, подожди, за головами. Точнее, означает, что он должен быть живым. Ну, награда я увидел, да, 50 баксов это, в принципе неплохо. Я когда на поезд нападал, я 20 человек залутал. И с них взял 30 баксов всего лишь. А тут за одного 50. Это, в принципе, путево. путевая и цена. И он нужен нам живым. Это важно. Без проблем. Так, мне нужна моя лошадка. Идем к лошадке. И едем на метку. Выносливость. 25 процентов до уровня 5. А как солнце быстро заходит? Так, осмотрите ущелье. Я не знаю, как он не видит это перед собой. Куда я смотрел, куда лошадь смотрел. доставай вставай ты, каракатица. Ля, ну что ты так долго, а? А, лошади энергии нет. А как ее подкрепить? У меня лошадь просто никакая Может, ей надо просто дать отдохнуть. Честно, я не знаю. Что надо делать с лошадью? Я смогу на перерез, интересно, проехать. Давайте попробуем. Тут вроде как. Что ты делаешь, дура? А, это она выделываться начинает. Энергии нет, она начинает выделаться Не, ну главное, чтоб не умерла. Остальное. Л, что делает? Ля бешеная, ага. Да что ты делаешь, а? Плотва, ты чё? Не, ну дура и все, дура дурой Я тебя сейчас убью, дура Так, вот этот мост мне не нравится А что так темно? И что, он под мостом где-то будет там в реке? Капец, темнотища еще кольцевая лампа в глаза так светит, я вообще ни хрена не вижу. Когда такая темнота. А плохо, что здесь, знаете, нету, как дедстрайдинг. Вот он. Веревку вешаешь и вниз спускаюсь. Тихо-тихо, лук есть? Лук, лук, лук, меня интересует. Лук, не который типа одежда, а лук. А, а что это такое? Фонарь? А это что? Динамит есть, ничего себе Так, стоп, а чё я не беру? О а, Ну тут вроде как съесть, да? Спуск вниз Вижу огонек, Скорее всего он там, он зимует Но получится ли у меня переплыть реку? Это вот уже под сомнением Выносливость у нас увеличивается этой, уже хорошо я думаю, дольше сможем бегать на шифте Благодаря этому э, Это что? Стоп, стоп, стоп, это что было сейчас? Давайте употребим на всякий случай Какие у нас предметы есть Вот тоник здоровья Хорошо Так, это здоровье Дальше Дальше у нас есть открытая настойка Это не то, монетку вот так, глазастиком стал. И энергии. Что-то для энергии. О, что это? Оснащение бинокля. А еще я не видел этого. Ля, класс. Во, вот это я понимаю. Технологии были, да, раньше? Так, и давайте вот это скушаем. Подожди, я еще могу маску, да, употребить? Говорю, употребить это, одеть Давайте оденем. А что он не одевает? Не позволяет опознать вас, когда вы совершите... А, обязательно надо совершить преступление. Хотя нет, гляньте, одел. Одел, получилось. Главное, чтобы мне сейчас течением не смыло. По вот этим стечениям обстоятельств. Вроде как плыву, плыву, плыву. Почти на плаву, гляньте. Чуть-чуть держусь. Не, походу у меня жопа. Походу мне жопа меня сейчас смоет, как какахи в унитазе. Так. Я все-таки не понимаю до сих пор. Вроде как четвертая серия уже. Но до сих пор не понимаю, что оно значит, когда вот это вот, вот так синим становится. Фрезы, просадки. Так, ну вот он. Кто-то есть. Кто-то сидит, да? Или не показать? Да, вон он сидит. Не знаю, словить его сразу или... А, я так понял, тут диалог сначала будет, потому что он спрятал лосо. Бенедикт Олбрайт. Поговорите. Ну, это я могу. Поговорить. А похож. Мне сказали, что он будет здесь Нет, это не я, сэр Потому что я хочу купить лекарство И я слышал слышал много хорошего Я заплачу золотом Если вы поможете мне его найти Просто моя мать очень больна а, ну в таком случае... Если это для больной женщины, то я и готов помочь Знаете, я целитель Знаток медицины Лучше лекарство во всем штате На тупо проверил Алимова Арестуете? За что? Говорят, твой товар убивать людей И за твою голову назначена награда Точно не знаю? Да ладно, перестаньте, я целитель У меня есть аура Я общаюсь с духами Я ученый Люди ни за что на меня не разозлились Это ошибка Не опускай руки, приятель Тебе придется задать пару вопросов Я настаиваю, что это ошибка не дури. Блин, нахрен он мне нужен? Подтянуть? Так, стоп, стоп, стоп, не клацать да надо. Я правильно кнопку клаца? Блин, надо было выронить его. Нахрен он мне нужен? Так, приятель, давай по хорошему. Я арестован. Тебе зададут пару вопросов. Ты спас мне жизнь может хватит пафоса я бы лучше прыгнул И сейчас Кали не убивать тебя нельзя то есть дело в тебе не прыгай а то что ты можешь меня застрелить прошу тебя я готов рискнуть иди сюда О, нахера? Не, Ну хера не но это догонять да надо в принципе по течению да он быстро будет плыть я не знаю даже. Блин, какая темнота. Я ничего не вижу вообще. Все, вижу. Вижу. Не, ну я думаю, должны. Должны догнать. Ой-ой-ой, не туда бегу. Не туда. Где-то на перерез надо его схватить. Может, знаете, какое-то бревно будет или что-то такое. Может, что-то подкинуть. стоп-стоп а что мне надо было сделать что не так не догоняю реально не догоняю что случилось по-моему я все делал правильно там путь был если только за ним придерживаться это только лошадью прыгнуть в речку ну, тогда зачем мне это Ки да сейчас бы кинематографичную камеру включать когда надо управлять челом. А может вот так? Да, да, да, вот так надо было сделать сразу. Все, я понял. Потому что он по этой стороне будет плыть. Речка поворачивает направо. Задержите дыхание. Да он сейчас... Я так понял, он плохо плавает, да? В принципе, оно течение еще такое. Мы просто надо за камнем задержаться, и все какое-то... <свист> нажмите чтобы бросить лосо. хорошо иди сюда иди сюда стоя на месте удерживайте чтобы потянуть по моему нового преступника это я могу иди сюда <свист> блин он у меня утонет сейчас <свист> как трупак какой-то вытащил можно мне его не отвязывать Слушай, давайте его помучаем немножко, а? Пойдем, брата. Пойдем, пойдем. Я понимаю, ты может быть ничего не сделал, у них там свои вопросы, но мне интересно тебя так потаскать. Ладно, давайте. Удерживайте, чтобы лосо оставалось на преступнике. И нажмите F рядом с с ним. Окей. Он сейчас, кстати, бежать, да, на работу? Понимаю. Не, братишка, так не получится. Так не получится. Кто назначил тебя богом, друг? Кто назначил тебя судьей? Занимаюсь этим только из-за денег. Это еще хуже. Да, так может показаться. Ой, это было лишнее, мне кажется. Ну, в принципе, да, он хотел от нас убежать, поэтому... Я думаю, он это заслужил. Маленькую лищину. никогда лишним не будет так бенедикт бенедикт его зовут погружаем его тело и относим к шерифу если переплыть глубокий водоем со связанным пленником то он упадет с лошади вот это я понял значит это делать нельзя Но тут я не знаю какой водоем давайте попробуем получилось получилось так это волки да полки пошли в жопу волкам я его точно не отдам чтобы выполнять задание по доставке разыска преступника отнесите его в участок шерифа и положите в пустую тюремную камеру дарить преступника а что это новый город или это тот же самый а это тот же самый просто в огнях вечером красиво выглядит кстати Ударить преступника. Прикольно, прикольно. Так, э, дом шерифа, вот он. Здание, точнее. Сейчас забираем этого бесславного ублюдка. И кидаем его в комнату шерифа. Правда, я не понимаю, почему это не сделают помощники шерифа. Видимо, они сильно заняты, покушивая бургеры, ближайшие закуски. Давайте сюда. Sure. Нет. Давайте тогда давай сюда. В дальнюю камеру. Чувак, а где тут дальние камеры? У тебя не все закрыты. Что-то я не понял. Ну ладно. А, вот это тоже камера. Третья, да? Нет, это не камера. Туда я ничего не пойму. Все, смотрите. Просто заприте его в камере. Ты в себе вообще как я его запру если я не могу открыть двери а это общая камера да я думал это коридор просто счета пока это было весело. Ты не настоящий мужчина. Если хочешь, то есть прощение, запомни это приятие. Я уже забыл. 50 долларов. Нормально. Нормально, реально, нормально. Не кинул нас шериф. Красавчик. Так, задание выполнено Старое доброе, это еще додейственное зелье Что у нас еще есть? У нас есть знак вопроса, это дополнительная миссия Как нам объяснили, да? Давайте попробуем выполнить его Привет, мужики Что-то они как-то Не особо Не понял Вы чего? В себя поверили? А как блок поставить? Блок Блок, ле, мне по-моему зуб вылетел как блок поставить? Стоп, стоп, стоп. Oh. Das... <laughs> Блин, эти убегу, ну, пацаны. Ну, нельзя так. <laughs> а если я возьму. Эй, hey, hey. а... а так можно было, да? Я просто думаю, если оружие достану, то как бы я стану врагом народа. Я думал, все решается там кулаками, лоссо максимум. Что происходит? Типа, меня по сюжетке убили лишь. Минус 3,85. Стоп, за то, что меня убили, с меня берут бабки. Я думал, типа, ну, с контрольной точки начинаешь, нет? Так, теперь я не совсем понимаю, что мне тогда делать. На меня напали типы. Интересно, они здесь тоже нападут? А, это вообще они просто так напали. Короче, мне с ним поговорить самому надо. Давайте поздороваемся. Ха, не забудь записать это в свою странную книгу. Благороднейшие мухи и женщина. Мужи, мужи, мужи, извиняюсь. Мухи, говорю. Самый секунду, ребят. Что ты либо что я хочу написать, и как не получается, лучше бы я вызвал его на Дуэль. Либо я убил бы его и стал бы предстал славным стрелком Балтиморе. Либо он убил бы меня и стал бы с ним свободен. Чтобы слушать, пришлось бы мне его слушать. Но приблизитесь к осознанию важная истины. Какой же прелесть поединка в том, что всегда остаешься в выигрыше? Или свобода? Я отказываюсь читать. Просто. Я немедленно читаю и не понимаю, understand. зачем они так быстро делали well, диалоги. Really. Быстро I mean, исчезают. Но мистер, если я немного This book, I've got to make a thing of it, and, well, there's a whole list of gunfighters, legends, every last one. Emmett Granger, Flacco Hernandez, Billy Midnight, Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them, ask him about Calloway. Any of them get uppity, shoot him. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book. If you help me get it written, I'll see what I can do. <sighs> oh, Chua. get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. А в чем суть? Откуда я знаю, какие у него тиражи будут по его книгам? Что он мне типа половину за книгу хочет отстегнуть. я Ну, это глупо. Это глупо. Посмотреть документ. Вообще, зачем он мне нужен? Фотографии. Сейчас коня возьмем какого-то левого. Своруем, так сказать. Конь... Коня зовут Морган. А... Так, я не понял, что это Блин, я коня украл Стой, стой, дядь, ну стой, ну Подожди, ты свидетель, да? Ты свидетель ведь? Ты в шерифу побежал? Не надо к шерифу Пойдем со мной Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем Понимаешь, крысы быть нехорошо И я тебе это докажу Знаешь как? Пойдем, пойдем Поехали Пойдем со мной. Так, а это шрифт, да, на походу? Чувак, ты сейчас его сам убьешь? Не, не хочешь? В розыске. Короче, я в розыске. Бля, ну он еще жив, он держится. Ладно, я его отпущу. Так, э, чувак, я надеюсь, ты стрелять не будешь у меня. Стой. Мне не нравится, когда меня так терроризируют. Постой, постой, постой. Надо поговорить, надо поговорить. Не понял. Ты чё бессмертный или что? А, ну я понял. В общем, нельзя с ним, нельзя с ним конфликтовать. В принципе, в розыске я ненадолго. Сейчас розыск пропадет и побежим на миссию. Искать данных типов. Напоминаю, это дополнительная миссия это не основа. Now. Награда 12500. А, это мне его можно найти и получить за него награду, правильно? Валентин. Валентин какой-то. Письма какие-то. Давайте посмотрим, что за письма. Может, задание какое-то. Служители закона назначили вознажить. А. -а, -а ни хрена себе это что охотник за вами помнит о всех ваших преступлениях совершенных в штате выплатить свой долг общество можно А не не, не, идете в жопу просто так деньги взять сливать со своего счета чтобы погасить и этот условку спасибо не надо там шериф я смотрю уже до сих пор нас простить не может Подождите, я взял миссию я что то не пойму где контрольные обозначения хоть какие-то да хорошо я ж так понимаю ой ой ой мусора против меня если что я надеюсь они не быстро блин я так и думал и э, ну стрелять не надо че елки-палки Не, могу с ними постреляться могу что постреляться да все-таки наверное я э, а собака что О! Ну охренеть что? Да, блин, больно. Ну как мне теперь с ними договориться? Блин, сейчас опять 3 бакса сымут. 3 бакса это много. Это много за смерть. Я понимаю, конечно, что лучше все-таки жить, нежели умереть. Гейм-овер, правильно? Ну, 3 бакса. Камон, 3 бакса. В то время 4,82% вычу. Ребят, с каждым разом все больше и больше. Я не хочу больше умирать, я хочу жить. Интересно, я до сих пор считаюсь врагом народа? Или это, знаете, может компенсация какая-то? Че-то значок маска какая-то. Выносливость 75%. Привет. Шоу? Не, спасибо. Я думаю, это будет что-то скучное. Скучное и нелепое, скорее всего. Тогда не знали, что такое юмор. Что случилось опять? Ваша шкала выносливости увеличить. чего а синий экран зачем делать? Что опять такое? Короче, миссия находится здесь. Где-то. Я только не понял, в каком районе. Ну, походу, в этом доме на каком-то... Подожди, дожить до утра? Что там было написано? Отдохнуть, удерживая Е. А где отдохнуть? Как-то все кривовасто сделано. Ну, ладно. Не суть. Не суть. Валентин. Или Валентайн. Как правильно читается? О, Во, ворвался как настоящий ковбой просто Ну, ваше здоровье, парни Артур, ля какие Арбузы Вот это мужчина, крепкий, словно скала. Отдых по-американски С первого взгляда видно, что он милый котик Точно, он милый котик Правда, Артур? Как скажешь и сколько вы берете? Ну раз можно разговаривать так следи. Я и не знал, что говорю следи. Прошу прощения. Хам, хулиган. Можно сказать, у тебя здорово получается разговаривать с женщинами. Да, я прирожденный сердцеед. Господи, я даже думать об этом не хочу. Эй, вот он. О, о, о, замес. Замес. Замес. Это то, чего не хватало в играх. Чтобы наносить удары F. Что-то кривовасто. Кривовасто я бью. Ой-ой-ой. А как этот? Э -э Больно. R блокировать. А, Air. Все, я понял. R блокировать. Смотрите. хоп Хоп Хорош. Кто еще? Кто еще? Так, это моих парней бьют или нет? Нати, кто еще? Я так понял, это что-то типа босса, да? Иди сюда, мексикашка. ни себе то он вообще не пробиваемый. Так, вырваться. На F нажимаем, бьем типу подых. Я повторяю, бьем типу подых и вырываемся. Не сразу, правда, но... Блин, мне кажется, его надо стулом там или что... На тебя голову. Э-э, стоп! Нихераси. Это экшен, это экшен, это реально интересно. Иди сюда, красавчик. А, если блок, если блок, я поставлю. Поможет? Ладно, еще раз. Хорошо. Он тоже блоки, кстати, ставит Блин, что-то не канает Ставлю блок, пытаюсь удары сделать И вообще не канает Охереть Давайте еще один Подожди, а как с ним бороться? Теп. Не, ну вроде получилось два удара сделать так, вырваться на F. Не, ну он меня почти удел. На, на. Сейчас одушающий применит. Так, слушайте, на это мне не нравится уже. Я так сейчас и грязи, собственно, и вот оно. По яйцам на. Не, такому большому можно дать. Я понимаю, что это нечестно, но все же. Оси его, оси. Это это, Ходор. Помните из этих... Games of Thrones? Из Игры Престолов, в который ходил Ходор. Ходор. Нормально я ему навалял. Отойдите, отойдите, победитель уходит. Заводишь новых друзей, Артур. Посмотри-ка, кого мы нашли. Джейссариа Трилония. Он самый. Так-так. Я думал, ты подался в Нью-Йорк. Чтобы скучать по этому великолепию? Да ты шутишь. Как поживаешь. Не дурно. Довольно недурно Я попытался найти вас в Блэк джентльмены Оказывается, вас там не слишком любят А, Хавиер и Чарльз Давно не виделись И Билл выглядит удивительно хорошо Джентльмены, всегда рад Нет, нас слишком любят в И мы оставим кучу денег И юного Шона в придачу Шона, ты его нашел? Да, да нашел. Его держат у себя какие-то охотники за головами. Хотят узнать, сколько денег федералы за него отвалят. Насколько я знаю, он еще в Блэк Но поговаривают, что они готовятся. Блин, ну вот как? Челюсть, походу, сломали, да? Иногда диалоги просто по скорости. очень быстрые. Блин, почему дрались все, а на свинью похож один я? Почти умылся, да, понимаю Чистенький, да Уф, да ни разу не свинья задание выполнено отдых по-американски это хорошо это уже хорошо что задание выполнено так в лагере доступно несколько заданий они помечены на карте Справочник обновлен а, подожди мне троечку показалось, значит в самом лагере три задания да вот они а, давайте посмотрим что у нас в городе есть интересно что это такое филе 5 пять пальцев ни хрена непонятно, очень интересно Продавец газет, неинтересно Оружейник, отель, мясник, магазин, доктор Салун, что такое салун? Пока что непонятно Вот еще один салун Может это что-то типа трактира, хотя только что там был Дилижанс ладно ребят не будем ломать себе голову поехали выполнять миссии что это такое на горе и подкова кстати вот это я начал выполнять прошлой миссии на сюда и поеду на горе и подкова а потом уже начнем выполнять основную миссию которая находится ниже сначала лагерь почистим Не, ну мир открытый и прикольный. Мне нравится, что нет никаких прогрузок, все четко. Я думаю, дополнить больше нечего. Как там коню говорят? Или что там? Что там говорят коню? Да хоть в интернете почитать. В следующий раз так летать буду. Даже не узнаю, что надо говорить перед такими случаями. Не, ну, но, говорят, типа, когда побежал, но, говорят, там, типа. А когда остановиться? Блин, я вот помню, какие-то фильмы смотрел. Типа, великолепная, там, пятерка, семерка, что-то такое. Про ковбоев, там, вот этот, фантастический про ковбоев. Они как-то, когда тормозят, они что-то говорят. Как они говорят? Так, ребят, что еще хотел сказать? Смотрите, пока мы едем, я хотел бы с вами пообщаться пообщаться насчет чего смотрите мои видосы мои видосы значит я пытаюсь сделать для вас ролики помимо стримов но просмотров как видите собирается все равно мало даже до сотки не доходит спустя неделю и это очень плохой результат если вы действительно хотите меня поддержать не забывайте оценивать ролик Давайте дальше побежим, потому что коня вообще не слушает. Не забывайте оценивать ролик и писать комментарий. Потому что комментарии, как говорят, не знаю, правда или нет, но они продвигают ролик. Поэтому, если вам не сложно, пожалуйста, пишите любую ересь. Все, что угодно. Можете даже... Вот есть некоторые люди, которые порно-сайты мне скидывают под комментарии. Мне все равно. Любая движуха, она продвигает ролик. Почему я это говорю? Потому что как-то я продвинул таким образом свои видосы с камерой, с наушниками. У меня получилось с этим. А что-то я не в ту сторону, да, бегу? И на другую, совершенно другую сторону. Так вот, все. С вас лайкос, коммент и подписка, если вы новый зритель канала. А я для вас буду пилить контент. Не знаю, иногда сложно понять. Каждая аудитория хочет чего-то индивидуального. Кто-то хочет веселый контент, кто-то хочет насладиться скиллом. Если что, я про пап если что я не про Red Dead Redemption. И сложно угодить каждому, поэтому я бы хотел. Слышать это именно от вас, чтобы вы именно в комментариях написали, что именно вам нравится, какие игры, какой стиль игры вам нравится. Типа, тот же попхлайд, да? А, на топы вы хотите, что я играл, либо пушил? Понятное дело, что мне нравится пушить, но все же, все же я интересуюсь это именно у вас. Я хочу знать то, что вам интересно. Поэтому не ленитесь, пишите комменты, лайкайте и подписывайтесь на канал. В данный момент рагу готовится. Приходите снова после полудня. Господи, положить, прекратите yeah. это. А кто это такой? Разозлить, угрожать. I told you, I don't know nothing. That's what I thought. Whoa, hold your horses there. It seems the uh, cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I, I told you, Mister. I told all he is. I don't know nothing. Okay, they ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit. You see, we heard that part. So how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him! So the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Uh, who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him да? ладно, не показывайте это. Ты, думаю, любой бы сознался, правильно? Там бы любой вообще. Он в Я тебя туда. Серьезно, я не люблю Я имею в виду, я люблю. Не не Хорошо, партнер. Почему бы нас туда? Сейчас. Я быть весело. Хорошо, ты. Давай, давай. Хм. Кастрируйте его, говорит Справочник обнулен. метальный нож Ооо Это мне понадобится А что я хромаю? Подождите, что я хромаю? Непонятно Ладно, меньше разговоров Поехали, парни, поехали Мне нравится сюжетка, а не балабольство здесь все-таки излишние иногда диалоги он со мной пойдет с кем он на коне на каком коне будет а он с ним п парни мы вам не мешаем мы можем сбиться с пути на 5 минут если вам это поможет для как он его берет для сзади мне кажется, он сейчас ниже полезет, либо вперед. Иду на одной уши с дракемом. Скажу же повторять, я не отрисковал. Вылезжишь совсем как один из них и пахнешь как черт, пахнешь так же. Ну, oh, я могу перегонять их? Жалко мне точку не показывает, куда мне надо Это было бы Весьма кстати кстати в первой части когда я играл резидент им был там похожие места если как бы это не с первой части я помню вот этот каньон вот это да просто там травы не было это больше пустоши было ты же знаешь она никого не слушает ну, пока у тебя был припадок безумия и ты прятался со своей женщиной, нас повалили свинцом. Ибо сделали у вас то же самое, если бы вам было плохо. Надеюсь, но боюсь, что ты умеешь никому помогать. Кроме самого себя. Видишь, что дрисколл. Если вот так обращаться с друзьями, представь себе, что он сделает с врагами. О, направо пойдешь что-то найдешь налево пойдешь ничего не найдешь посмотрите сколько железных путей железной дороги э? неплохо для того времени весьма неплохо мы может уже доедем вот эти холмы направляйтесь к ним Парни, поберегите лошадей, сейчас будет подъем так отличаюсь от других Что ты сказал? Я же много недель наблюдаю за вами, и ты был привязан к дереву. Ты ничего не знаешь об этой банде. Да, но я, я бы сказал, что вы мало что. Что это было? Кепка слетела или что это? Так, ребята, это будет последняя миссия, я посмотрю смотрю по таймингам, уже серия идет 52 минуты, поэтому закончим эту серию и будем заканчивать сам видеоролик, встретимся в следующем. Будем выполнять сюжетку, потому что дополнительные миссии, честно говоря, они не сильно вставляют, вот сейчас дополнительные, если что. А нет, подожди, сейчас основа, да? Зачем срезать? Тут дорога, блин, море просто Они что-то срезают постоянно Мы и мы я заморка ну ладно через эти деревья чем мы хотим сделать кого-то найти я понял я так понимаю должны быть какие-то кимпы да если человек здесь все обретает это что белочка белочка Когда верху мили находится на вашей лошади присматривайте Навьюченное на нее оружие. О, лук. Давайте по птице. А, не попаду. Ну ладно. О, по кролику давайте. Оп. Понимаю. R Реакция. Смотрите, есть еще метальные ножи. А где же они находятся? Ближний нож кулачная, Че-то не пойму. Так, магазин на карабин. Ничего. Во. Вот это оно. И что я с коня прям смогу... За мной давайте. Это недалеко. Ну, в принципе, в тихую это интересно. Это очень интересно. Да пойдем. Да как я могу видеть, если я еще холм не перешел? Примитесь of are strangers, yup? In Coa Modrisco? Oh, he'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there, someone's coming. So uh, who's gonna tell me you got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it, I I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah, yeah, yeah. Пока сыкают, мне кажется, надо действовать. Типа каждый с ножом бы подбежал, в спину бы этот и все. Давай уже стряхивай, говорит. Pisser, Пойти самому, послать Билла, прицелиться. Воу, воу, воу, стоп, стоп, стоп. <вы> ну почти, блин, это такой экшен на самом деле. Реальный экшен, ну вот это вот питание ножей мне очень понравилось. А что нас спалили? Нет, все окей Подождите, не идите без меня, алло Я лаварь, если что Я тут все решаю Кстати, метальные ножи можно обратно подобрать Это... Тихо, тихо Ой, а что-то их многовато А можно, интересно Просто со спины его Нокнуть Незаметное убийство Ой, хорош Лучший просто. Кстати, никто не увидел, заметьте. Ограбич. Ну этого сейчас тоже из метального ножа убьем. Ой-ой-ой-ой-ой. Это хедшот. А, а как получилось так, что нас увидели? Да, блин, больно. Алло. Реально больно. Имейте совесть. <плодователев> Ладно, я хочу другую рушку. Давайте двухстолку возьмем. Так, еще рядом Ой-ой-ой, видели он, короче А что они с леса идут, это кто такие вообще? Откуда подмога Мало э, сзади нас взяться? Но перед нами я понимаю Кстати, втихую походу эту миссию не пройти Можно, конечно, попробовать Но что-то я сильно сомневаюсь И еще я так и не понял Откуда Откуда взялся Короче, как эти типы узнали, что я убил этого Если они не смотрят в эту сторону В общем, я не знаю, как сделать это втихую Смотрите, есть вариант, если они все враги есть вариант закинуть туда динамит. Правильно? Вот. Давайте посмотрим, получится ли у нас. Метнуть оружие. Послать банду. Пойти самому. Ну смотрите, я сейчас кину динамит и скажу ребятам сразу атаковать. Хорошо. Ваншот ванкил называется. Так, блин. Короче, давайте это первого лица, мне так проще. Я так могу и на узумом играть. Ой-ой-ой. Ой, хорошо. Я как будто в папке играю. по мы сзади, да уже идут? Или я ошибаюсь? Да блок ми... Лискблэйд. блок ми. Блин, меня сейчас замочат. елки палки Где он? Я не вижу его. Вроде получается. Сейчас они с леса, кстати, будут идти. Подмога. А, не с двух сторон, пты! Ну давайте сделаем так. Где он? Хорошо. Хорошо. Ты свой? Да, это свой. Короче, надо вот этого Олешего убить и.. Хорошо. Я вам говорю, от первого лица играть это такой экшен, реально экшен. Но, правда, надо не забывать аптечки юзать. Так, это свои? Это свой, да? Так, не достает оружие, не достает, значит, надо брать другое. Что все? Ну не знаю, стоит ли собирать... Тамагавк, елки, палки У меня тамагавк появился. Давайте посмотрим, где он и как его использовать. Что-то я его не вижу. О! А он мет метающий, да? Ляхренеть. Прикиньте, как он ваншотит. Сейчас я попробую типов полутать. В принципе, трупы, тамагавки, стрелы. Я думаю, что тогда найду. Что это там было написано? Дробовик. Еще раз. Что-то дробовик. Обрез. Старый кобойский револьвер. Подожди, а у меня разве. У меня одна пушка, да? Тап. Тап. Не понял. Уход за оружием. Причем здесь уход за оружием. Пью. Фью. Взять. Так это взять труп. Я не понял, куда пистолет делся Мне нужен пистолет. Мне дробаш двухстволка честно говоря, не нравится. Да, в ближнем бою ровнее практически нет, но... Не нравится. Все равно не нравится. Что он делает, елки-палки? Я просто хочу типов полутать взять А, они без лута они типа по гражданке вот из-за этого я не могу их подождите ну а воины е yeah. где воины даже с воинов как-то попробовать полутать в принципе что-то еще есть для лута так кокаиновая жвачка да написано Сейчас, парни, секундочку. Они мне еще предлагают сарай самому поискать, что там есть. Давайте посмотрим. Понимаю. Интересно, а кто это меня спас? Если они были с той стороны. Неожиданно. такой со спецэффектами зашел. Да блин, чувак, он тебя спас, как бы, если что, а ты пытаешься его убить. В чем твоя логика? Out there, without you. Да не, нахрен он нам нужен. Я понимаю, да, он мою жопу только что спас, но я не хочу такого тиммейта. Мне кажется, он может подвести. Так, деньги на чердаке, он сказал, да? А как залезть на чердак? Вот что. Это очень интересный вопрос. Хотя нет, написано просто обещать хижину. Сейф какой-то. А, вот это сейф, да, называется. Понимаю. да, в сейфе бухло держать, это правильно, это люди молодцы Так, дробовик, патроны Ну лишним не будет Печенье ассорти И что-то еще есть Консервированная клубника Слышь, ни хреново они жили, я смотрю так Реально, хавчик такой не из самых худших 13 баксов, 12 баксов, охренеть. А, вот это же есть бабки, да, походу? Но Это ж не все, получается. Я что уверен, что это не у вас максимальное количество данных предметов. И надеюсь, это не бабки не собираются взять тап. Что взять? Оу... Двухствольный дробовик. Он какой-то ржавый, что ли. Это другой какой-то. У него, наверное, пропускная способность будет сильная. Что в этот рык, селектор оружия. Ну, я открыл. Дальше что? Чистка оружия на маслом, мудшает. А, -а, а. Приводите двухствольный дробовик. В должный вид. Почистить, на R, да? И все, вот так вот тряпочкой. Ну ладно, угу, понимаю. Перевернуть, целиться, приблизить, отдалить, сменить ракурс. Ну окей, это нам не надо, давайте выйдем. обыщите дымоход. Так я же только что здесь что-то искал. Я ничего не видел. я думаю, пару баксов будет. 600 баксов? 600, мать вашу, баксов. Стоп. Для банды 300, ваша доля 100. Это что за нахер? Я не хочу, все, я не хочу быть бандитом. Я не хочу отстегивать кому-то бабки. Я хочу зарабатывать сам. Подниматься сам. Зачем мне? Написано 600 баксов, из них я забрал только 100. Написано доля была 300. 300 забрали на банду. В итоге мне дали 100. А где, ладно, остальные 200 еще. Капец. Это капец просто. Так, ребята, я смотрю, ушли. Давайте посмотрим, можем ли мы сохраниться. Да, мы можем сохраниться. Давайте сохраним игру нашу. Да. И, ребят, мы будем заканчивать. Написано 9,4% мы уже прошли. Это прискорбно, мне не нравится так быстро проходить. Игрушка очень нравится, поэтому мне не нравится так быстро проходить. Так, ну что, ребят, эта миссия, конечно, была не сильно сюжетная. Мы выполнили в основном две, две дополнительных миссии и одну сюжетную. Не знаю, если вам ролик понравился, хотя бы более-менее, если смог вас немножко завлечь, да, скажем так, не развеселить. В смысле в розыске? Так, надо выходить с этой игры, пока игра еще что-нибудь не начудила. Потому что просто стоял, никому ничего не мешал, стал в розыске. Ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте, ставим лайки, пишем комментарии. Это очень продвигает видос. Я стараюсь для вас выпускаю ролики помимо стримов. И будьте добры, как-то тоже участвуйте. А с вами был я, Займон. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.